Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева. Я помогаю находить свое предназначение по почерку. Предписано.ру В этом видео мы с вами поговорим о том, как найти свою вторую половинку по почерку. Я не случайно здесь затрагиваю тему именно таких отношений, именно любви, именно своего человечка. Потому что тема любви и тема отношений также имеют непосредственную связь, именно с предназначением. Как я уже говорила, предназначение эта тема намного шире, нежели просто наша рабочая рутинная у кого-то, область деятельности. Да, и нам действительно хочется быть счастливыми, нам хочется парить в облачках, нам хочется дарить эти эмоции своему человечку, заботиться о нем радоваться вместе с ним, заводить семью, детей и так далее. Но а, что чаще всего происходит? А, как, мы сталкиваемся с непониманием, мы сталкиваемся с какой-то агрессией, мы конфликтуем. Более того, а, бывает так, что позволяем даже поднимать на себя руку и игнорировать наши желания. А, как же вообще этого избежать? В чем суть и в чем причина? Просто достаточно знать почерк, там все написано, все психологические подоплетки, весь сценарий отношений от утробы матери, там видны взаимоотношения с родителями в том числе, да, до сегодняшних дней. То есть весь этот процесс с течением жизни, он отображается потом уже в почерке, потому что заложен на подкорке нашего мозга, в на нашем бессознательно. Оно очень сильно влияет на наши сознательные действия. Итак, если мы с вами говорим о натуре активной и творческой, то почерк будет динамичный, почерк будет спонтанный. Вы увидите, как он рвется наружу на листе бумаги. Будет много записанного, вот, занятого места на листе. Это такая некая экспансия. Верхние и будут большие, ему нужен большой размах для взлета. А такой человек, он импульсилен в отношениях, он может вспылить очень быстро, но тем не менее он очень отходчивый, потому что он уже успел забыть то, о чем пять минут назад с вами э, Риана так спорят. А следующий мужчина – это педант. Это как раз тот человек, который будет вытирать э, тщательно пыль, чтобы ее нигде-нигде не было. Он будет раскладывать книжечки, одну за другой, он будет обязательно придирчиво относиться к тому, чтобы тюбик зубной пасты был закрыт. И различные вот эти недочеты он будет постоянно улавливать и замечать. Он очень подробный, очень конкретный, и очень практичный. Вот именно такой прибьет вам полочку, обязательно дома. Но каких-то грандиозных свершений, как у первого типа, который я описывала, вы от него не ждите. Почерк у него также будет подробный. Он будет медленный, а штрих будет толстый, и он будет как бы статично застывший. Может быть, кстати, и печатным, но печатность тоже бывает разная. Поэтому это здесь почтите. А еще о ком э, хочу поговорить, это такой скандалист. Человек очень злопамятный, человек очень мстительный. У него почему-то всегда своя правда. Он единоличный. Свою семью он будет защищать до последнего, потому что это его. И, как правило, взаимоотношения с другими людьми, они закрыты. У них мало друзей, то есть практически нет. Кого-то они еще могут назвать приятелем, но свою семью они не пустят. Могут быть достаточно агрессивными. А почерк будут искажены буквами. Ощущение поля боя, покинутого на листе, могут быть исправления. Может не быть. И тоже не все так гладко, нечеткая структурность. И буквы, прямо видите, такие, можете найти даже некие акуи зубки. И такое надежное плечо тот мужчина, который подходит ко всему логически, который пытается дать всему объективную оценку. То есть позиции, насколько это конструктивно, либо нет. Он очень а единственное что им очень сложно выражать свои собственные чувства потому что им проще скрыть это от других потому что это не объективный фактор для оценки поэтому если его пытаться разжаловать своими слезами и эмоциями то здесь это не сработает нужны будут факты поэтому Готовьтесь. Почерк такого человека имеет структурную организацию текста, достаточно читабельный, как правило, бывает чаще раздельным и состоит из таких как бы скелетиков букв. То есть буквы очень упрощенные, могут букву Д писать вот так наверх, а букву Т с черточкой. То есть вот такого плана может быть у них почерк. Я желаю вам быть счастливыми, я желаю вам найти свою вторую половинку. И обязательно рассказывайте об этом видео на своих страницах, делайте репосты, ставьте лайки. И до встречи в новых видео. С вами была Ирина Бухарева, предписана.